Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневенская, и это гороскоп для знака Весы на август 2021 года. Август — это очень интересный месяц, активный, и это месяц, который будет подталкивать к переменам. Во-первых, Меркурий — планета коммуникаций, поездок, бумажных дел, обучения будет создавать много аспектов с другими планетами. Это значит, что месяц контактный, и в августе будет необходимость общаться, обмениваться мнениями, идеями с другими людьми. Во-вторых, в августе Уран разворачивается в ретроградные движения, и это создает вот такой эмоциональный настрой на перемены. И могут возникать неожиданные ситуации которые будут заставлять вас менять свое отношение и менять свой подход к тем или иным делам к тому же восьмой дом в котором разворачивается уран отвечает за финансы поэтому могут возникать перемены в работе и финансах вашего супруга либо будут меняться вот какие-то планы касательно, вашего семейного бюджета. В первой половине месяца создается большой акцент на тему вашего взаимодействия с коллективом. Это вообще вот такой период командной работы. Учтите этот момент, очевидно, окружающие будут ждать от вас инициативы, идей и будут жаждать общения с вами. А с 1 по 6 число Меркурий будет в соединении с Солнцем в вашем 11 доме, а также будет оппозиция к Сатурну и квадратура к Урану. Это очень напряженное время, очевидно, нужно будет много сил и энергии тратить на работу, при этом не будет хватать времени на отдых и на общение с родными и близкими. В этот период желательно действительно фокус внимания приводить на рабочие моменты. Не стоит планировать отдых-отпуск, так как может быть сложновато расслабиться, вас могут постоянно отвлекать на рабочие моменты. С первого по третье число Венера будет в аспекте Курану. И так как Венера является вашим управителем, то вы будете чувствительны к этому аспекту. И в начале месяца — может быть вот такое настроение, хочу бросить все, хочу перемен, хочу чего-то нового. И это период, когда может быть вот такая эмоциональная нестабильность, дисбаланс. Это хороший период для дружеского общения. И именно вот контакт с кем-то из ваших друзей может помочь вам быть на плаву и заряжаться энергией. 8 числа будет новолуние в Льве, в вашем 11 доме. Новолуние это всегда возможность начать что-то новое, начать с нуля. Это может быть новый проект, это может быть новая командная работа, новые планы, цели. Хочу сказать, что 11 дом очень хороший на самом деле, и вы можете вот прочувствовать это новолуние как глоток свежего воздуха. То есть однозначно что-то поменяется либо на работе, либо в вашем окружении, и после этого вы почувствуете облегчение, либо появятся какие-то надежды, новые планы, которые вас будут вдохновлять. И ради этого вы будете готовы идти дальше и выполнять ту работу, которая на данный момент является актуальной. 10-11 число — это время важных решений на работе, это период, когда может быть вот большой акцент на рутину, на повседневные обязанности, так как Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону, и это создаст определенное напряжение, и это опять-таки даст вот такой момент ожиданий, когда окружающие будут ожидать от вас определенных действий могут вас идеализировать и считать, что вы можете справиться с большим объемом задач, Поэтому старайтесь в этот период не брать на себя больше, чем вы можете выполнить. К слову, эти аспекты могут ощущаться в период с 6 по 14 число. А 10 11 — это период апогея, когда наиболее ярко и обостренно будут ощущаться эти энергии. 11 числа Меркурий переходит в Деву и будет находиться в этом знаке по 30 августа. Дева — это ваш 12 дом. С одной стороны, это даст вам желание уйти как-то в себя, уйти в тень, немножко снизить темпы социальной активности. Это может также дать желание уехать на природу, взять тайм-аут тайм небольшой, либо как минимум больше времени проводить в уединении. Но с другой стороны, Меркурий в 12 доме, безусловно, будет создавать необходимость планировать, и особенно находить время на отпуск, отдых, на то, чтобы заниматься теми делами, которые вас наполняют изнутри. Поэтому очень важно в этот период планировать и работу, но и находить время для того, что дает вам заряд энергии. Тем более, что 16 числа Венера переходит в ваш знак и будет в нем находиться по 10 сентября. Это очень хорошее время для того, чтобы уделить внимание себе, своим желаниям. Это прекрасное время в плане отношений, это период, когда легко привлечь к себе внимание, легко расположить к себе человека. Поэтому, если, например, в вашей жизни актуальна тема поиска работы, то это прекрасный период для собеседований. Если в вашей жизни актуальна тема личной жизни, то опять-таки вы можете этому уделять внимание в период транзита Венеры по знаку Весы. Если же вы хотите прекрасно отдохнуть, перезагрузиться, то опять-таки вы можете это сделать в период транзита Венеры по знаку Весы. То есть по сути это то время, когда каждый сможет взять что-то для себя зависимо от того, какие у вас потребности и желания на данном этапе. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом в вашем 12 доме. Я бы сказала, что в первую очередь по данному аспекту нужно обратить внимание на свое здоровье и самочувствие. И могут быть вот моменты обострения хронических заболеваний, то есть Скорее всего, если вас что-то беспокоит в этот период, то это тот орган или система, на которую вы давным-давно не обращали внимания, и просто пришла пора это сделать и решить этот вопрос. Также это соединение может говорить о каком-то конфликте, который имеет скрытый характер. И вы можете узнать о том, что в вашем окружении есть вот человек, который, скажем так, не самым лучшим образом относится к вам, возможно, вы даже об этом не подозревали. В любом случае, этот аспект поможет вам скрыть какую-то тайну, узнать о чем-то, на что вы раньше просто не обращали внимание, будто бы вот был какой-то момент в слепой зоне он находился, и вроде бы даже и окружающие об этом знали, но все кроме вас. Поэтому на самом деле, будьте внимательны в этот период и старайтесь вот понять, о чем этот аспект, какой момент он поможет вам высветить в вашей жизни. К тому же может быть такая ситуация, что пришло время обсудить вот какой-то вопрос, который вы старались умалчивать. И, возможно, вы скрывали какую-то тему, уходили от решения какого-то вопроса. И как раз по данному соединению нужно будет открыто это обсудить. К слову, это соединение является ключевым в этом месяце, поэтому действительно вот будет какая-то важная тема по нему. И будет ощущаться соединение Меркурия и Марса вплоть до 24 августа. 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем восьмом доме. И я уже обозначала вот тема, которая может затронуть этот разворот. Это тема доходов мужа, жены, семейного бюджета. Это необходимость что-то менять в жизни, рисковать. Но также это может быть новость о переменах в жизни другого человека, например, вашего друга. Так как Уран будет в аспекте к Меркурию, а это как раз-таки момент обмена, информацией поэтому не обязательно что вы будете что-то менять в своей жизни может быть просто вот такой момент что какая-то новость вас шокирует вы вот абсолютно неожиданно для себя узнаете какую-то информацию и вам понадобится время для того чтобы привыкнуть с этой информацией и э, это может быть вот какой-то момент э, спонтанный либо вот то, что вы вот никак не ожидали. 22 числа будет полнолуние в Водолее в вашем пятом доме. К слову, в предыдущем месяце полнолуние тоже было в Водолее в вашем пятом доме, и два месяца подряд создается акцент на теме отдыха, развлечения, детей, и для кого-то это вот мысли о том чтобы иметь детей. Для кого-то это мысли о том, что пора отдохнуть, перезагрузиться. У каждого своя тема. Пятый дом отвечает за наше творческое самовыражение. Поэтому если у вас возникает тяга к тому, чтобы творчески себя выразить, то старайтесь найти этому применение и выход. 23 числа ваш Управитель Венера будет в аспекте к Сатурну. И это говорит о том, что... Будет вот какой-то момент ответственности с вашей стороны. Это может быть яркая тема работы, это может быть момент планирования. Например, вы все четко вот спланируете, что касается вашего совместного отдыха. В общем-то, вы можете себя прекрасно проявить как организатор по данному аспекту. С 25 по 26 число опять Меркурий в аспектах таких сложных, и это создаст необходимость решать рабочие вопросы, может быть вот ощущение рутины, загруженности, когда все сразу нужно решать, большой объем задач, большой объем ответственности. Но главное, распределяйте все. И по возможности старайтесь вот с определенными дедлайнами справиться раньше, чтобы на данном аспекте было легче. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Желаю вам прекрасного августа и до скорых новых встреч. Пока-пока!